Мы в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Сегодня здесь проходит студенческая конференция в стиле ТЭТ по проектам, реализуемым в рамках научных студенческих кружков и программы «Сириус лето».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 То есть сами спикеры участвовали в данном проекте в качестве наставника. Наставник вместе со своим школьником делал проект. В этом году, конечно, все было дистанционно, но мы постарались максимально.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 с в аспирантуре и такой серьезной научной деятельности. Заместитель директора Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Андрей Терехин поделился в интервью нашему телеканалу тем, что организация проектной деятельности опирается на научные кружки. У нас в институте геологии и нефтегазовых технологий действуют сейчас три научных кружка. Это кружок инженеров-нефтяников СПИ, кружок геофизиков-исследователей СДЖИ и кружок при геологическом музее. Также в стадии сорождения по направлениям есть еще цифровая обработка... Терно-кружок, Digital Row они его называют. Вот. У нас э, работает э, такая школа, DIS-студия, э, которая занимается геоинформатикой. Один из старейших кружков. Вот, э, он тоже представлен у нас. Илья Андреев, Ленардо Влетьяров, Юниверньюз.